Всем привет, ребята, с вами Антон Савинов. Прежде чем это видео начнется, ставьте царские новогодние лайки, оставляйте новогодние комментарии. И, наконец же, новогодняя подписка и жмякайте на колокольчик, если до сих пор что не произошло. И сегодня я пойду смотреть в кинотеатр фильм «Последний богатырь 2. Курень зла». Второй фильм трилогии «Последний богатырь». Продолжение комедийного захватывающего фильма «Последний богатырь». «Последний богатырь 2. Курень зла». И, кстати, хочу вас уже поздравить с наступившим Новым Годом. Уже наступил Новый Год, сегодня 1 января. Новый Год уже наступил. Желаю вам счастья, здоровья, всего наилучшего и всех благ, как это уже было в моем Новогоднем поздравлением в отдельном видео. Ну, впрошь. Но, впрошь, слов, дежит к делу, поехали. И сегодня я пойду смотреть фильм «Последний богатырь два" Курень зла» в кинотеатре «Крым». Так что... Поэтому это будет в городе Феодосия. И вот поэтому я готов увидеть легендарное продолжение «Последнего богатыря». Вторую часть, которую снимали одновременно с третьей. Чтобы узнать во второй части, какая будет концовка у этого фильма. Не только остальное там. проще поехали. Кстати, кто не заметил, ведь постер моего фильма «Возвращение в прошлое 4», «Возрождение судьи», который вышел 17 декабря, и, наконец-то, 1 января вышел на платформе Ютуба, считается, что постер моего фильма Возвращение в прошлое 4. Возрождение судьи чем-то напоминает постер последнего богатыря 2 курин зла, если вы не заметили. Чем-то почти по стилю. Хотя он по стилю, чем-то напоминает постер, по стилю постера Звездных войн. И все. Ну в общем, погнали дальше. Но ведь возвращение в прошлое 4 возрождения судьи Это не только экшен, да и энтузиазм же, Это же, конечно, грим и костюмы В основном тут костюмы и одежда И самое главное То, что я вам рекомендую посетить Интернет-магазин всемайки.ру Крупнейший интернет-магазин всех толстовок и футболок На твой вкус и цвет Выбирай И главное, покупай Определяй свой стиль Самое то Своего канала Своего этого Своего инстаграма И тиктока Говоря, что если зайти на интернет-магазин И выбрать свой стиль то ты станешь богаче. Заходи на всемайки.ру и выбирай там свой стиль для своей толстовки, футболки или для любой куртки. Ссылка в описании под видео. А мы начинаем. Ну что ж, я иду в кинотеатр Крым, в городе Феодосий. На последний бак, перед зла. Вот, как всегда, в кино. Впрочем, я уже пришел в кинотеатр Крым. Наш кинотеатр, в который открывался в 2019 году. Вот. Народу, наверное, приходит полно. Вот и наш фильм. Народу просто не в проворот. Вот Весь плавенец просто сам как был Как в первом фильме Последний богатырь просто повсюду Даже конь Юли Это вообще Там еще в фильме вот этом появится еще финистестый сокол. Я в таком прискушении события, что вообще. Вот. последние богатырь просто везде. Я еще даже ожидаю третью часть. Не знаю, как она будет называться, доли финал, наверное. Но неважно. Я не буду спойлерить. Мы можем просто красотой. Тут бильярды, игры, чтобы не было скучно. И все. Предвкушения просто полным-полно. творить зла. Херт, это, как всегда, Ой, народ, на последний богатырь два корня зла просто полно. Вообще, я в таком предвкушении, что вообще. Осталось, где-то примерно одна минута, плюс будет еще реклама. Ну, как всегда, короче. То, что я одел очки, это для качественного зрения. Нет, у меня зрение, конечно, нормальное, но чтобы у меня было красиво смотреть. Народу не в проворот, вообще, в этом синем зале это «Крым». Спасибо. Ой, впечатление масса, вообще. Это вроде третья часть В декабре 2021 года Это третья часть Последний богатырь Ну скажу ура Красивое кино Вам понравилось? Точно Ну слава богу. Боже какая красота Вообще Классное кино. Вообще, есть за что похвалить, за что поругать. Впрочем, сейчас расскажу свое мнение, некоторые факты, которые я запомнил. Впрочем, я посмотрел фильм «Последний богатырь 2. Корень зла». Просто потрясающий фильм, потрясающее продолжение «Последний богатырь» 2017 года. Оно вышло в 2020, жаль, что не в 2019. Но зато самое потрясающее продолжение. Ставлю оценку 5. И самое главное, сейчас объясню свое мнение. Для тех, кто из вас знает, можете, конечно же, идти в кино. Да! Да, бегом в кино, события такого масштаба просто пропустить просто невозможно, это просто грандиозно, показали в кинотеатр Крым, в кинотеатре Крым показали и все, просто грандиозное продолжение, ну гениально, и конечно сам по себе вот, сам, да, взрывы вот, я конечно сам по себе как режиссер там и самое на своем, это самое, даже, ну честно скажу, гениально, ну просто, Голливуд отдыхает в очередной раз, хорошо сняли, как, как в 2016 году, когда я был просто в восторге, ну впрочем, и еще что, вот. Чтобы не пользоваться микрофоном, чтобы не, не бегать-мекать чтобы, чтобы, чтобы не Самое, ну вы понимаете Я сейчас расскажу то, что я запомнил И свое мнение о фильме Вот, особенно когда В этом фильме, последний Богатырь два корень зла Была такая ягода Усилика, которая усилила си силу Прибавляла силы Даже для Ивана вот, Ильича, Светозара вот. Он так сразу кушал усилику это самое, И усилил свои силы Вообще. Особенно то, что самое главное, но ну это понятно, что Иван Цветозар, белый маг, который бывший белый маг, Светозар, когда пробовал в Белогорье, там, в сказочном мире усилику, то, то что использовал Баба-Яга для того, чтобы усиливать силу, то это вообще. Особенно, и то, что самое интересное, то, что было, оказывается, что все, оказывается, что все мои теории, которые я построил только для себя, но не для Ютуба, оказывается, были оправданы. Оказывается... Оказывается, что та самая Варвара, Варвара, была еще ребенком и подхватила древнюю тьму, вот Вот, тут много людей ходит, и вот И вот только самое главное, что Варвара сама по себе в детстве, вместе с ее приемной матерью, этой вот Гали, которая помогала Ивану, в, в, в это, которая работала дом домработницей в доме Ивана Вот, это та самая Галя Оказывается, была так называемой усыновленной усыновительницей Варвары, которая подхватила древнюю тьму из того самого старого цветка. А тот самый старый цветок, это, это те самые корни. Оказывается, это и есть тот самый корень зла. Вот. Вот. И только самое главное, что в отличие, там, конечно, некоторые были, конечно, небольшие сходства. Вот. То есть имеется в виду то, что там, оказывается, того самого Кощея Бессмертного звали на самом деле как, как Микола, как Николай, Да. На самом деле это был не Кощей Бесмерт, а это был Микола, который убил учителя, который выковал меч-кладенец. И сам по себе ученик Микола Кощей Бесмерт в молодости, сам по себе убил учителя, свалив тот самый э, заговоренный камень, которого должен был разрубить Иван. А потом из которого вылез в конце фильма э, сам по себе тот самый э, Белогор, тот самый Корнистый, этот, которого Иван заманил в свой мир в современный. И потом там уничтожил. И все. И тот, конечно же, Белогор, который попал в так называемый э, в современный мир Ивана в Москву в современную, то он там, конечно же, испарился. И Колобок сказал, что «О, морковка испарилась. И все. Впрочем, краткое объяснение концовки фильма Последний богатырь, 2. курен зла. Все логично. То, что сами по себе, когда Белогория было спокойствием, когда без само по себе Белогорие было спокойствие, то возродилась та самая тьма Галя, э, домработница Ивана и ее дочка Варвара, та самая бывшая э, жена Добрыни Никитича, который был убит э, в первом фильме Последний богатырь. Вот, вернулись, распустили фестиваль богатырских игр и убили отца Ивана, Илью Муромца, который отправился там в другой мир, на тот свет. Вот. А те начинают, там Иван, Василиса и Кощей бессмертные отправляются на поиски страны мертвых, они летят на рыбе. вот. И они там достают из страны мертвых кощей бессмертного. Потом они там, так называемые тьма начинает гнаться за мечом-кладенцом, с чего именно жаждет корень зла, тот самый Белогор. Вот. И все. И поэтому начинается битва. Белогор начинается битва. Впрочем, все начинают бить ту самую тьму. Те самые заколдованные, ослепленные тьмой, э, там, варвары, там... Ну, зараженные тьмой, эти богдари, начинают э, обратно возвращаются с... Э, там, Начинают обратно ну, Вы понимаете Они были слепые Потом они начинают снова видеть И все когда вы как победили тьму А в тизере э -э -э Последний богатырь 3 Там показали Что там тьма еще будет И все Но Это самое интересное что рассказали предысторию Варвары и Гали Оказывается что это была установительница Самой Варвары вот, Которая обратилась к бабе-яге, когда Варвара была еще ребенком. И все. Потом, когда баба-яга распознала, что, что поселилась в той самой девочке, та самая тьма. Та самая тьма, древняя, вот, то баба-яга попросила эту вот женщину, усыновительницу, Галю, ту самую, которая повиновалась вместе со своей установленной дочкой тьме. вот. То она попросила эту женщину утопить эту девочку, которая поселилась древняя тьма. Вот, и все. И поэтому то есть, и все и случилось. Потом, конечно, слышался этим обоим голос, который говорил, призываю вас, повинуйтесь мне. И все. И их, конечно же, проклял и сделал их своими слугами. В итоге это были те самые Галя и Варвара. То есть те самые. Это была установительница Варвары. Сама по себе та самая, мать Варвары. И сама Варвара, которая была в детстве. Они были оба прокляты. В них поселилась древняя тьма. В них поселилась древняя тьма и все. Вот и все. И на которой держался этот самый колобок. То, говорящая такая вот, ну, понятие, что такое колобок Вот, то он, когда взял его, говорит, о, чупа-чупс И все, это было так смешно, я так, я, я так ржал, я просто ржал как конь От того, что, от того, что когда Иван Ильич Свитозар взял э, колобка, который был привязан к деревянной палке Вот, и сказал, о, чупа-чупс, от этого ржал весь как раз зал В том числе и я, все ржали как кони Ну, впрочем, я в восторге Впрочем, я в восторге от «Последнего богатыря. Два корень зла». Жду как раз, конечно же, продолжение. Третью часть «Последний богатырь», которая, которую я не знаю, конечно же, название. Название третьей части «Последнего богатыря» я не знаю, зато знаю то, что он выйдет в декабре 2021 года. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте а комментарии, как вам фильм «Последний богатырь. Два корень зла». Ведь на моем канале до выхода этого ролика был еще анонс о том, что выйдет ролик, мнение о фильме, там, где я объясняю то, что я запомнил при просмотре фильма в кинотеатре. И все, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, жмякайте на колокольчик, если это здесь проще не произошло. И что вы думаете о второй части Последний богатырь? Ждете ли вы еще третью часть Последний богатырь? И все. Впрочем, еще раз, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставьте комментарии. Нравился ли вам фильм Последний богатырь 2 Курин зла? Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик, лайк, лайк, лайк, лайк. лайк. И все, всем пока.